Зритель под ником Дмитрий Крас спрашивает, Серж, почему ни одного русскоязычного блогера, в том числе и вас, находящегося за пределами России и активно поддерживающего политику Путина, на пушечный выстрел не заманить в эту самую Россию жить, и прочувствовать на себе лично результаты деятельности вашего кумира. Я на этот вопрос не раз уже отвечал, но отвечу еще разочек, чуть-чуть по-другому. У вас в вопросе слишком много каких-то ничем не обоснованных допущений. Во-первых, я не считаю Путина своим кумиром, а просто считаю его хорошим президентом, как например в Израиле хороший премьер – это не Таньягу, а в Германии хороший премьер – это Меркель, и в Китае тоже хороший лидер партии. А вот вы себе придумали Путина антикумира, на котором сосредоточено в вашей голове все самое плохое и придумали себе сказку, что поменяв его, измените к лучшему всю свою жизнь. Это неправда, никаких улучшений жизни от смены Путина не будет. Задача президента – обеспечить мир своей стране, и если он с этой задачей справляется, то свою личную жизнь вы должны улучшать сами. Следующая ваша интересная фраза – ни одного русскоязычного блогера, который поддерживает Путина, за границей не заманишь. А что, за границей существует много таких блогеров? Я, например, знаю только себя и Михаила Шахназарова и больше никого. Все остальные заграничные блогеры Путина ругают обычно. Кстати, как раз Михаил Шахназаров таки приехал из Латвии в Москву и он теперь поддерживает Путина, находясь в Москве. Потом это вот Анатолий Вассерман. Он приехал из Украины и поддерживает Путина, даже гражданство российское получил. Ему вы, наверное, напишете: "Ну конечно, за гражданство душу продал". Соловьев Владимир Владимирович, он, как мы все знаем, может жить в Италии. Он может жить в Израиле. Но он живет в России и поддерживает Путина. Даже такие противники Путина, как Максим Кац или Аварламов, Варламов, они между заграницей России выбирают Россию. То есть, как бы они ни ругали Путина, но проголосовали ногами они пока что именно за путинское государство. При этом Максим Кац ради жизни под путинским гнетом, Протопал в израильское посольство ножками и в письменной форме отказался там от израильского гражданства. Илья Варламов тоже рассказывал, что может получить как израильское, так и несколько других гражданств. Но и он этого почему-то не делает. Это самый частный наверное, вопрос, который у меня мелькает, почему я не уеду из России и так далее. И я уже на него, на этот вопрос отвечал много-много раз. Друзья, моя позиция очень простая, да, мне очень комфортно в России. Я родился здесь, я вырос, у меня мои дети здесь ходят в школу, учатся, у меня есть мои родители. Никто пока из России уезжать не собирается, я зарабатываю здесь деньги, я плачу здесь налоги, у меня нет никаких гражданств вторых, хотя я могу получить себе гражданством, ну, Пяти стран разных точно вообще mm -hmm. без проблем. И переехать я мог бы, наверное, практически в любую страну. У меня была возможность и в Штаты переехать, и в Англию переехать, и в Европу переехать, и в Израиль переехать. Но я никуда переезжать не хочу. Мне супер комфортно здесь, мне нравится, что здесь происходит, мне нравится, что у меня есть возможность влиять на происходящее здесь. Наверное, уеду я из России в случае, я опять же уже говорил, если мне или моей семье будет угрожать какая-то реальная физическая опасность. Да, то есть, если, я не знаю, завтра по В Москве начнут ходить какие-нибудь э, казаки и нападать на всех у кого прическа там не по уставу, да, и кто крестится неправильно, то, ну, наверное, мы соберем вещи и, и Поэтому, если вот кто-то из окружения с схиигумена, уже бывшего, отлученного от церкви Сергия, меня сейчас смотрит, значит, друзья, как только за вами придут там санитары, мы готовы вам дать убежище. Конечно, не на Мартинике, а я напомню, что Сергий хотел всех евреев выслать на пароходе на Мартинику, мы, мы до сих пор не на Мартинике. Кстати, вот этот важный момент, если бы Сергей не был если бы он все-таки сдержал свое обещание и выслал бы всех евреев на Мартинику, то мы сейчас с Киром бы не мерзли здесь в лесу под дождем, а мы бы сейчас сидели бы на пляжах Мартиники. И потом благодарность Сергея бы, когда сейчас за ним придут санитары, мы бы приняли к себе в объятия, и он бы жил у нас на Мартинике. Как-то лихо меня завел в вашу синагогу, я бы свиток потрогать не успел. Все, Кир, поедешь на Мартинику на пароходе? Скорее бы. На самом деле очень большое количество израильтян выбирает для жизни современную Россию. Я думаю, счет идет на десятки тысяч. Ну вот, приехали они в Израиль, не понравилось им тут, и вернулись они обратно. Мне в Израиле нравится, несмотря на то, что и у нас тут очень много недовольных. Путешествовать без важной причины я не люблю, я уже про это говорил. А в 50 лет переезжать в другую страну без крайней необходимости не будет никто. Что я там буду делать? Чем заниматься? Я здесь клиентуру на ремонтах 25 лет зарабатывал. А в России чем я буду заниматься? Ремонты там по-другому делают. На ток-шоу я кричать не умею. Вы мои переезды, мое проживание оплачивать не будете. Так что в этой жизни я уже ничего менять не буду. Такие приключения хороши для молодых. Когда я был в два раза моложе, я совершил переезд из Узбекистана в Израиль с целью улучшить свою жизнь. И у меня это получилось. Я не возмущался властями Узбекистана, не критиковал президента Каримова, даже и не думал участвовать в каких-то демонстрациях или революциях. Видимо, я уже тогда в 24-летнем возрасте понимал, что система, которая складывается в любом государстве, она слишком сложная, чтобы ее можно было поменять так, как мне нравится. Поэтому я просто собрал манатки и уехал если вам сейчас трудно жить в России, вы должны понимать, что в ближайшие 10-20-30 лет, ничего там кардинально не изменится к лучшему, хоть вы там пупок порвете на демонстрациях протеста. Вместо этого намного реальнее изменить свою собственную судьбу. Если вы достаточно молодой, то можете выучить какой-то иностранный язык, можете получить какую-то хорошую специальность, которая требуется на Западе. И при достаточной целеустремленности сегодня куда-то уехать не так уж и трудно. Но у меня есть подозрение, что если вы получите хорошее образование в России, и станете хорошим специалистом в какой-то специальности, даже в какой-то рабочей специальности, то у вас внутри России появится такая куча возможностей, что и ехать уже никуда не понадобится.